Одно дело понимать, а другое дело знать это. И не просто верить, а жить в этом состоянии, как неотъемлемой частью бытия. Знаете, вот разница какая. Да? Мы, когда любим кого-то, мы относимся обычно к этому существу с неким, вот когда любим, да, с неким пиететом. А когда нас кто-то любит, обычно воспринимаем это как норму жизни. Вот Канал нью это состояние, когда любовь э, от природы распространяется на тебя. Настолько привычно, как жить в городских условиях. А при этом ты ее тоже любишь, естественно, как часть самой себя, но об этом абсолютно не задумываешься. Как у человека, у которого есть мать, которая его любит всегда, начинает через какое-то время воспринимать это, а может быть и изначально воспринимать это как естественную форму бытия, а как может быть иначе. И только лишь когда сирота, долгое время прожив без родителей, да, вдруг наконец обретает семью, он начинает видеть в ней нечто, нечто феноменальное, нечто отличное от, от привычной жизни. Вот наше отношение к природе, это скорее второе, когда мы ее видим, мы перед ней преклоняемся, мы перед ней почитаем, потому что знаем, что наше чувство вообще-то не взаимно. И мы готовы абсолютно согласиться с ней всячески умом, но не духом, потому что мы знаем, она отдельно, а мы отдельно, мы это знаем, даже если ментально себе рассказываем что-то другое. Мы отлично знаем, что мы не природные дети, что у нас цивилизационного да, богу, от богов закона, от богов космоса значительно больше, чем от, от богов природы. А вот это вот состояние абсолютного погружения, погружение в процесс природного включения, как непосредственно ее части, и это уже другое состояние, не чувствовать себя отдельно от нее. И вот такой эффект. И вот такой эффект. И если этот эффект был как раз как не не расширяющий сознание, а наоборот, дающий состояние собственной ничтожности, собственной ущербности. Не мысли об этом, а именно состояние. Да, это еще, еще раз показатель того, что наше предыдущее отношение к богам природы и вообще к природе, оно было скорее от ума, оно было скорее надумано. Дань моде, традиции или собственному представлению, как оно должно быть. Как оно должно быть? Знаете, есть огромнейшее количество людей, которые, которым очень нравятся домашние животные. Кошечки, собачки. Да, посмотришь в социальных сетях, у них просто одни сплошные посты о том, какие милые существа, и давайте найдем ему дом, давайте найдем ему семью, но это в лучшем случае. Да, в основном какие-нибудь там умильные гифочки. И как мало людей, которые открывают приюты, да, которые не, не один-два милые создания, да, а всяких берут и лечат, и кормят. И при этом они не распространяют о себе информацию в социальных сетях, потому что не видят в этом никакой необходимости, разницы между этими людьми. Понимаете, кто из них больше любит природу? Это некая красивая картина мира, которую мы себе рисуем, как идеал. Мы хотим жить в таком мире. Мы хотим жить в мире доброты и порядочности по отношению друг к другу. Да, и люди, чтобы относились друг к другу по-доброму и порядочно. И с природой должны быть точно такие же отношения. Но это такая э, утопия, да? несбыточная мечта, которой, о которой можно только мечтать. Потому что когда речь идет о деле, мы понимаем, что мы не, не, не способны жить по этой мечте. Мы слишком привязаны к цивилизации слишком к цивилизации иметь дом на краю города так, чтобы окна выходили в лес, да, имея квартиру, или а, взять рюкзак совсем необходимым и уйти в этот лес и жить там. Мы не способны, к сожалению, на последнее. Мы разучились жить в природе, увы. И нам осталось только об этом вспоминать и мечтать. Нью-Йорк это дело как раз и показал. ребят, нам ваши чувства очень сильно понятны. Очень сильно понятно. Но вы уже настолько далеко отошли от природы, ваш вектор развития в таком далеком направлении пошел, что сейчас мы можем только контактировать изредка на определенных ритуальных условиях. На определенных ритуальных условиях только так. И в большинстве случаев будет как раз именно таким образом, за очень-очень редким исключением. У тех людей, у которых ван, ван, вановские вибрации еще пока очень сильны в сознании. Вот. И это не хорошо, не плохо, это просто надо учитывать. Потому что иллюзия, это, наверное, самое страшное, в чем, мы, э, чем мы можем испортить себе жизнь. Предполагая, что наша жизнь будет хорошей только при таких условиях, добиться таких условиях, и понимаешь, ну и зачем это надо было все. Поэтому испытать именно то состояние, которое будет, если ты впустишь в себя аванские вибрации и будешь жить по ним. Вот жить придется вот в этом состоянии всегда. Они могут позволить тебе мутировать, но это не то, что ты ищешь. Да, очень жаль, что дети света Докатились, но так, такова поставлена перед детьми света задачек. сейчас на, на, это, на, на эту эпоху. Вот такая перед ними стоит техническое задание. Ничего тут не сделаешь, это работа. Такая работа. Просто нам а, в этом отношении немножко более, мы более в лучших условиях, мы это понимаем. А если понимаем, можем объективно смотреть на все стороны, не только на свою и не только на чужую, а сравнивать их взаимодействие, понимая, зачем еще нужны эти две стороны и почему наши вектора развития так далеко сейчас друг от друга отошли. В этом был замысел, в этом был смысл. Если это понимать, то грусти не будет, будет, будет норма норм нормальный просчет, что будет дальше да, и к чему это все приведет.